Есть определенные ограничения по золоту, начиная с того, что он действительно стоит э, дорого, заканчивая тем, что все-таки актив волатил. Опять же, я уже упоминал, что мы видели, как э, в период кризиса, когда была паника на рынках, то есть э, золото тоже падало в цене. И оно в короткий промежуток времени теряло очень много. То есть задача, Находиться в кэше заключается в том, что когда будет паника на рынках, эта паника не повлияла на покупательскую способность моих денег, моего капитала. То есть если я все эти деньги буду держать золото, золоте, а золото вместе со всем рынком, да, оно не будет падать там, на 50%, конечно же, да? но тем не менее, опять-таки оно может упасть там, на 5, 10, 15% достаточно легко. Потому что будут маржин колы, потому что это один из активов, которые разрешена ликвидность. И когда у вас начинается падение рынков, когда у вас начинаются срабатывать стоп-приказы, когда начинают, так называемые, предельные требования брокеры выставлять, и инвесторы начинают распродавать все, все, что можно продать. И в первую очередь продается то, что упало меньше всего. И как раз-таки золото в этом угрозой заключается. В том, что золото может просто элементарно подвергнуться распродаже, по одной простой причине, потому что акции могут упасть процентов на 50-70, и ты понимаешь, что в этом случае у тебя есть возможность купить актив, который упал в два раза, в три раза, и если он восстановится, ты можешь заработать 100-300 процентов, и ты в принципе даже золото в этом случае, конечно же, продашь. Поэтому вот в такой ситуации лучше всего находиться в кэше, потому что он не имеет вот этих вот рыночных рисков, это называется риск ликвидности, долларовой ликвидности, то есть когда он вдруг реализовывается, все начинает на рынке валиться.